Итак, давайте посмотрим указательные местоимения в разных падежах на конкретных примерах. В предложениях будут также наречие «место». После каждого примера будет небольшая пауза. Попробуйте сначала перевести фразы самостоятельно. В описании к видео вы можете скачать табличку со склонением этих местоимений по всем падежам в единственном числе. Katso tätä huonetta. Täällä on todella paljon kirjoja. Tällä pöydällä on ainakin 20 kirjaa. Tuolla pöydällä on vielä enemmän. Posmoti na etu komnatu. Zit oli много kниг. Na этом stale po краinere 20 kниг, на tom stale еще. Больше. Та это Оба слова в притиве. талла пейдальла и туолла пейдальла. Опять же, слова согласуются. Местоимение и то существительное, к которому относится это местоимение, стоят в одинаковой форме. Желтым выделено наречие место. Тама здесь. Зеленым выделены словосочетания, в которых есть указательное местоимение. Täällä on rakennustyömaa. Tällä rakennustyömaalla on paljon työntekijöitä. Здесь находится стройка. На этой стройке много работников. В этом примере четко видна разница между наречием Tällä и täällä. Katsot tuonne päin. Tuolla on hyvä kauppa. Tuossa kaupassa on halpoja tavaroita. Посмотри туда. Вон там хороший магазин. В том магазине дешевые вещи. Здесь обращу ваше внимание еще на выражение "tuonne päin". Туда. В том направлении. он ауто Вон там идет мой приятель. У этого приятеля новая дорогая машина. Туала означает, что мы можем это увидеть, поэтому можно перевести как вон там, как будто мы показываем на этого приятеля. Kaverini asu Helsingissä. Siellä on vaikea koronatilanne, sillä kaverilla ei ole töitä. MUJELE žive v Helsinke. Там сложная ситуация с коронавирусом. У этого приятеля нет работы. Мы не видим этого приятеля и Хельсинки. Поэтому используем местоимение се. Интересно, что в русском языке скажем скорее у этого приятеля, то есть того, про которого только что шла речь. В финском говорим се сила. Лапissa on jo pakkasta, siellä on kylmä. Sille alueelle talvi tulee aikaisin. В Лапландии уже заморозки. Там холодно. В тот регион зима приходит рано. Менянко элкувим в выходные. Я действительно интересуюсь из-за этого нового леффа. Пойдем в кино на выходных. Меня очень интересует этот новый фильм. Обратите внимание на ректио, глагольное управление. Оллакин ностонут используется с падежом элативом, то есть с формой миста, И то, в чем мы заинтересованы, всегда будет иметь окончание СТО либо СТА. Nyt en ehdi käydä tässä kaupassa. Täytyy käydä siellä ensi viikolla. Nyt en käydä tässä kaupassa. Täytyy käydä siellä ensi viikolla. Сейчас забываем, что глагол käydä всегда используется с инфинитивом либо Katso. Pekka jastui tuohon kauniiseen naiseen. Смотри, Пекко увлекся той красивой женщиной. И в этом предложении тоже есть ректио. После глагола иастуа идет падеж иллатив Mihin или кен. Tämä on hyvä kirja. Tästä vanhasta kirjasta minä sain paljon hyödyllisiä tietoja. E хороша книга. Из этой старой книги я почерпнул много полезной инции. Наверное, на сегодня хватит! В следующем видео будет упражнения по этой же теме. Nah, да,